В Казани определились имена призеров конкурса красоты Мисс Татарстан Тарстан-2017». За заветное звание боролись 30 девушек и только 10 прошли финал конкурса. Мнение об истинной женской красоте мы узнали у главных судей и зрителей конкурса – мужчин. Мы же видим, как сегодня целый мир спорит. Все-таки 60, 80, 90, там чуть 60. Общем, видим, мы даже цифры начали забывать. Это хорошо, потому что у каждого стало нечто свое, да, превалировать в стандартах. Плюс ну, немало значение, стал играть все-таки интеллект. Что это? <свят> это картина. Художественное направление. Импрессионизм. Эта картина написана Бан Гогом И называется она «Звездная ночь». Аплодисменты! А, ну, во-первых, я пришел поддержать свою подругу. А во-вторых, какой человек захочет пропускать такой шанс увидеть столько красивых девушек в одном месте. Это не только внешняя красота, это, ну, не менее важнее, чем красота, это ум, э, грация и творчество. То есть, э, ну, она должна, на мой взгляд, что-то уметь, кроме как быть просто красивой. Я умею доить корову, потому что мне очень сильно повезло. Пальчиками зажимаем и вот так вот этим пальчиком сдаиваем. То есть, берем вымя. И пальчиком вот так вот давим, и струйка молока выбегает. Я считаю, что красота, она прежде всего должна исходить из внутреннего мира девушки. Вы можете сейчас прокричать, как Тарзан? <связать> <связать> Это шутка, получается? <связать> Кто больше нравится все-таки? Блондинки или брюнетки? Так, но ну я больше за брюнеток, конечно. Тут очень много брюнеток. Да, может, может, тебе вот улыбка этой... со скалом нравится? или Вот Вот мне номер 22 нравится. Камиля Харисова, отличная, да. да? Есть восточные черты какие-то. Это было мнение мужчин, главных зрителей конкурса «Мисс Татарстан-2017». Но как бы девушек не поддерживали, они все равно волнуются. За минуты до объявления результатов нам удалось пробраться к конкурсанткам за кулисы. На самом деле это кажется, то, что я держусь веду себя спокойно, на самом деле меня переполняют эмоции. Очень трудно держать себя в руках, но мой опыт помогает мне в этом, потому что это уже не первый мой конкурс, это уже мой четвертый конкурс. И я очень надеюсь на результат. Мисс Казань 2017, участница под номером 22, Камиля Харисова. Да, хотела. да, я добилась того, чего хотела, естественно, очень трудно поверить. Спасибо огромное, что пришли поддержать. Для меня это очень-очень важно и ценно. Спасибо. Три главных титула конкурса получили девушки, выпускницы и студентки Казанского федерального университета. Титул «Мисс Татарстан получила выпускница Института математики и вычислительных технологий КФУ Зульфия Шарафеева. А первая вице-мисс Татарстан стала студентка Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Екатерина Грудцова. Теперь Казанское федеральное можно по праву считать самым богатым, красивыми и умными девушками-вузом. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.